Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня я подготовил для вас обзор книги Питера Бергера и Томаса Лукмана «Социальное конструирование реальности». Эта книга издана в издательстве ТВД. Это город Санкт-Петербург. И я видел раньше эту книгу в переводе в интернете, Начинал читать, и, к сожалению, я бросал, бросил, бросал несколько раз, начинал несколько раз и бросал, потому что некоторые слова и понятия были непонятны. Кроме этого, книга тяжела в том плане, что идет достаточно много научных социологических терминов. Те терминов используются в этой книге, терминов, в которых я не силен, поскольку по образованию я инженер. И э, вот эта книга, которую я держу в руках, она выгодно отличается от э, других э, вариантов, которые я видел в интернете, тем, что здесь есть в начале самой книги есть словарь, который расшифровывает латинские термины: Афортерори, априори, ex nihilo и так далее. Кроме этого, в конце каждой главы в конце каждой главы, есть резюме э, по прочитанному. Что, это резюме написано простым языком, на, на, на, на, настолько более простым, насколько это возможно, чтобы не потерять смысл. Сейчас я вам покажу. Вот заканчивается глава. Глава сейчас. Одну минуту. Язык и знания в повседневной жизни. И вот в конце этой главы есть вот такое резюме. Сейчас я перелистну. Оно сделано специально другим шрифтом, чтобы отделить его от основного текста. Ни словарь, который в начале, ни вот это резюме, которое в конце книги, в оригинальных изданиях книги на языке авторов, этого ничего нет. Эту работу проделал Виталий Трофимов-Трофимов из города Санкт-Петербурга, который занимается вопросом развития, создания и развития фамилии. И также у него есть канал на ютубе «Установление отцовства». Я его, эти, эту ссылку оставлю внизу. Теперь коротко о чем эта книга социальное конструирование реальности Бергера и Лукмана. Они рассказывают о том, как конструируется социальный мир, взаимоотношения между людьми, правила взаимоотношений между людьми, какие-то обычаи, традиции. Он рассказывает о том, что такое первичное, что такое вторичная социализация и почему иногда вторичная социализация не происходит. Или почему она достаточно сложна для человека? В каких, в каких случаях она может быть невозможна? И э, поднимаются вопросы э, взаимоотношения между индивидуумом и обществом, и между группами, э, которые существуют в обществе. Э, книга узкоспециализированная, социологическая, э, э, но мне было интересно ее читать, и я находил интересные моменты. Сейчас я многое уже не вспомню, и, скорее всего, я ее буду еще раз перечитывать, эту книгу, а такое, такой интересный момент, который меня привлек мое внимание, это то, что я, когда читал эту книгу, я видел, что я многое из этого уже знаю, что было для меня удивительно, потому что я не социолог, и как я мог это раньше где-то услышать, может быть, по телевизору, может быть, по радио, может быть, где-то в других книгах это частично затрагивалось, не в социологических. Такой момент, что человек вначале выступает в трех ипостасях. Он вначале создает общество, дает ему какие-то правила, общество принимает эти правила, а потом, когда эти правила полностью были опробованы обществом и внедрены в, в, в, в это общество. Это общество заставляет этого человека, который эти правила создал, подчиняться этим правилам. То есть человек выступает здесь и как законодатель э, правил, и как исполнитель одновременно, но уже под давлением общества. Э, когда я, я это прочитал, я как раз вот, увидел, что, увидел, что я это уже где-то видел. Где-то я это уже слышал. Про первичную и вторичную социализацию. Первичная социализация, которая проходит в детстве. Это может быть семья, это может быть детский сад, это может быть какие-то какие группы детей, допустим, на улице. Первичная социализация, которая остается с нами практически на всю жизнь. И вторичная социализация, когда мы приходим, допустим, работать на какое-то предприятие, либо же мы создаем свой бизнес, то у нас происходит вторичная социализация. И мы, человек, подчиняется правилам того общества, в которое он попадает. И вторично социализируется, то есть принимает те правила, которые заведены в той группе, в которую он попал. Это кратко, краткий обзор книги э, Бергера и Лукмана «Социальное конструирование реальности». Спасибо за внимание. Если вам интересны обзоры книг, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и вам будут приходить уведомления, когда э, выходят э, новые видео. Желаю вам успехов. Всего вам доброго.